Коллеги, всем добрый день. Меня зовут Дмитрий. В этом уроке я расскажу о профессиональных термосах Huracan. Термосы предназначены для хранения вареного риса и некоторых других продуктов при определенном температурном режиме. А теперь разберемся детальнее. Конструкция устроена следующим образом. Корпус, теплоизолированные крышки, герметичный уплотнитель и здесь расположена защелка, которая плотно прижимает крышку к корпусу. Это оборудование пригодится на фуршетах, банкетах, а также в ресторанах китайской, японской, восточной кухни. Термосы Хуракан позволяют добиться идеальной консистенции и клейкости риса. Это особенно важно для приготовления суши. Время хранения готового продукта внутри термоса составляет от 6 до 12 часов. И 12 часов продукт может храниться, только если будет заполнено полностью все внутреннее пространство. В этом сюжете я рассказал о термосах торговой марки Huracan. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. С вами был Дмитрий. Пользуйтесь техникой правильно.